Всем привет, всем люб всех, всем привет, всех приветствую. Приветствую всех очередной ролик. Сегодня опять запишем. Аллоха да. всем, друзья! Снова рад вас видеть на нашем канале. Сегодня мы снимаем челлендж не рабочей ногой. нерабочий футбольной ногой. Нерабочий футбольный. Не ногой. Бьем есть два пенальти, два отлавки и два лонгшота. Все ну, то, то есть получается классика. Классика, классика, только не рабочая нога. Не рабочая нога классик. Играем не на кактус. Классика. Я лично ездил в Мексику за ним. Это самый острый кактус. В России таких не найти. Все? Начинаешь? Ну ты что думаешь? Ну. Левая не для ходьбы. Левая вообще, она даже не для ходьбы, она даже не для удара. Вообще не для чего, не знаю. Uh -huh. Буду забивать. Я не знаю, как я выиграю. Самое главное не проиграть. Да, Самое главное не проиграть. Да. <фу0> browser". Нет, это уже перенер Блять, вот тебя просто перевернуть к трактору зацепить и просто, блядь, сеять нахуй картошку нахуй. Во! Блядь, бегите! Во, пошла! Пошел контент! Пошл контент, нахуй. Шок контент. Шок. Земный контент. Какая у него для ходьбы. Точно для ходьбы? Для ходьбы. Ты в курсе, что ты, блядь, с левой забил пенальти, а с правой, блядь, не, не мы, забил? Нет, ты, понимаешь, тут <свят> дело не в этом, тут дело в кактусе, понимаешь? Наказание. Наказание на полоску, это для меня так. Может, я и наоборот хочу ножки себе чистые, шелковистые. Ну, потому что лето. Да, лето, надо сбрасывать шерсть. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Если бы еще в кольцо попал, я бы хотел. Ну, это все, это не надо я угресен, давай! Я Леонид! Леонид! Я, Ле... Я Леонид Швепс Качнул! Ну, это все, это полная, здесь... что... это полная здесь печаль. Это полная печаль. Здесь не надо гадать. Надо... Давай. Вот, О, уже что-то начинается получаться. Понять, мяч, понять. Ну? Нет. Нихуя, что исполняет, блядь. Надо было так. Капытом легнул. Кузи Питек. Ой. Ты видел, как она разбегает? Ты видел, как она разбегает. О! Да ладно! Ты еще им в эту в девятку попал! Три! Три в кольцо! Три! кольца! кольцо! Что это было? Бля, тут надо мне сразу забивать, Кузь. На! Ну-ка! Ага! Кузь, может ты левый лонгшот забьёшь с пыра? Пиздец! Да-да-да, бей-бей! Ну, нормально. Попробуй от. будь первый сети съемка. Иди слета, да, что-то там. Да. Я не верю, раз... да. Кульши русные, я даже до ворота не доказываются. Такова судьба. Да я про другого лепшу. Не, ну тебе еще бы побить вот прям месяцок нахуй, левый прям чисто. У тебя нормально будет. У меня левый, это вот он. <сосы> ну, Рука. <сосы> <сосы> <сосы> Мин минус гол. <сосы> <сосы> а у тебя и так твой. <сосы> минус один-то. Ладно, пусть Кузя поближе бьет, хузь тобой. Ой-ой-ой. Блять. Ты меня так не пугаешь? Нормально, Кузь, нормально. Как вот. Ух ты. Вот, хорошо, хорошо. Вс. Ну тебе плохо, правда? Да, да сука, чё он тут. Я даже не знаю, что сказать, у меня просто нет комментариев. Ну как такое возможно? Мне хоть какой-то походу... Мы нашли идеальный челлендж сыграть с Кузик б... не рабочий бесит. Именно на кактус. Именно на кактус. Надо левель видеть. ...футболу, под Блядь. Ничего не пижу, вы чай. Как его так отбивали? себе в два кольца закинь. Хоть Пусть ты когда будешь смотреть, симуляции не пройдут. <связь> Жалеть никто не будет. Ну, <связь> Можно Кузю, кстати, ложить вместо лавочки и от него хуярить. Его Ах ты! Ж... Сынок! Да ебать пиздец! боже мой! Да всем насрать! Ну, было близко! Вот уже получше, видишь, получается. Аж блять за кадр, блять что? О, хорошо было. Да, белелидинов. О, сейчас забьет. Даже мяч Ну да, Беллидину также был. Не. Ой, блять. Что то тут замутил, это уже это Бля, хотел Ну ты в направлении кактуса сейчас ударил Да, это поэтому синтепат, да? Вот тот самый кактус, который я привез из Мексики Как видите, здесь написано Убинг Мамильярил, блядь то да. не знаю, ну чё-то по-мексикански Давай, в Давай так пробуем сначала Давай, я. Нет, стой, щас. Я щас. Ахахаха. Постой. Тробный. Ахахаха. Нет. Ебать. Раз. Два. Тельский принес, я и буду ухаживать. Я его к следующему ролику выращу. Во, Денечки ебать разогрел, крамотно нахуй. Давай, давай, давай. Не, не надо ржать ее, блядь. Все, дергай. Не разогреваю ее, наоборот она должна остыть, а -а. блядь. Че, плак сюда? Нет, вверх Я тебя провел. Раз. Два. У него молодые волосы корни, да. Нихуя у него там почти не сбрилась. Зарезбилась. Нет, это пух ездил. Какой-то пух есть. У тебя волосы, смотри, тут волос какие-то белые детские, как с копы младенца, не серьезно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, что Кузя... И меня все хуйня, карту... давай по новой! <свят> И ухаживайте за кактусами, если они у вас есть. Особенно, если они Из Мексики. Хэштег береги кактус. Из Мексики. Хэштег береги кактус из, из Мексики. Да, Кузя, надо нас до этого, до станции дам